Ты <свист> дебил! <свист> <свист> <свист> <свист> и всем привет, дорогие друзья! С вами навик и мой командир Джоннис Док. И сегодня мы продолжаем играть в War Thunder. В очередной раз меня Джоннис будет обучать этой игре. Э. Ты ты как не шути? Я же реально появился. Смотри, атакуют слева. Хотя не успели. БФ 109 атакуют. Да, я за него такой и пытаюсь. При ты. Я косажок и косору, и вс мимо прострелял и вс. Оп, падай. Он не стреляет. <связать> это я. Восемь <связать> <связать> <Ой, связать> секунд. Я пытаюсь. <связать> Господи, как! <связать> сбит <связать> самолет. Меня, меня крыло снесли. Меня самолет сбил. Крыло сейчас только что. Второй сбит. На... За мной... А я вижу, ты горишь. Я могу кончить твою идею. Горю. Блять, <связать> да. <Чего>? <связать> <связать> иди нафиг гуляй, Вася, давай на на тебя заходит, подожди я сейчас помогу, 5 секунд жди японец находит сверху ну чмо я не могу выневеривать! Я видел твою смерть. БАТЬ! А ч ⁇ капот не закрывается? Видишь справа меня? Вот нам тут это. Справа ты? Справа. Вверх, лево. Вот ты меня видишь. Я зеленый, господи. Тут какой-то бомж, и он вышел. Самолет сбит. Я какой-то самолет сбил А, <свист> все, вижу, ты просто не, не помечался. Он наших бьет, как чем че. Второй сбит, еще один сбит. У меня. <свист> <свист> ты Заходит на меня. Вижу. Я спас. Он разбился. Веря еще один заходит. А, нет, это, это. Вот на меня хитай заходит. Сбил. Ваня горю. О! Печка. Утечка. Ваня, утечка. утечка. А я. Кенкель. ты где? Бам. <свят> я, <не работаю. свят> я столкнулся. <свят> лоу. По мне нет. пиликают. Пиликают. Давай а я. Я, я Слева. Справа. Китайский. Нет свой у Видал? Не видел. Видал? Я, мы с тобой на а, Смотрю, у меня проблемы в двигателе. У меня проблемы в двигателе, я сейчас могу загло... запуск заглохнуть. У меня лицо запачкали. Нормально, не лети за техники, которая дымит. Это, это Я падаю, Вань. Он Опять помощь уничтожить. Первое место в отряде. Я тебя затмил. Да-да-да. <свят> Ваня, Ваня, Ваня, где Ваня, где Ваня. Где -то, где -то, я горю. Где -то, где -то. Я горю. Я вижу. Я, я сокол. Финис, ясный сокол. Ты я... бесполезный сокол. Ты... Почему я первый удар? А, ты перехватчик был. Не... Мне ну, надо скорости. скорость моп. Перегрузка 9G. <свят> <Дело>. <свят> где он? Где чему это? Смотри, мик три, он снизу. Я видел. А ладно, я, я за Су два по плечу. Них три, вот он. О, атакует, больно атакует. Опаритый. Опу жалко. Опу жалко прилетел. Это вот мне больно, опять, меня тот же самый убил. Меня тот же самый убил. У меня проблема, я глохну. И глохну очень хорошо. О, поджог. Молодец, теперь уходи. Подожди, подожди. Сбили. Да, он хочет... Наб... О, о, <соспорядок> сила пинка. Меня... О, я мне движок сбили. Я без движка. Все, поздравляю. Куда лететь? <соспорядок> Дебаты. Ты умрешь. Вспоминай все, чему я тебе учил, а. Я горю, я горю, я горю, я горю. О! Он Паде, Я Шоу. горю! Я горю! О, блин, я горю! Я развалился. Молодец, я тебе вижу. Меня поздно заметил. Ты, ты умер. Да. Ты чуть-чуть умер. Капель. И 16, кстати. А в смысле оружие заклинил опять? Я ничего не R, могу. R, нажми R. Не могу, я сейчас стреляю. Отомсти за меня, ты прям летишь за тем, кто у меня кохнул. Да, я боялся, что он на меня зайдет, а он не ещё... Давай! Я, я рукожоп, что? ты че от меня хочешь? Давай, давай, хотя бы на меня гони А как, а как от первого лица? Ай, на меня заходит! Басни, ты срек! F2! Это не. Я винк нахуй! Это на тебя заходит, это свой дурак! Я винц А теперь же? А, его уничтожили. Я сажаю самолет в поле, чем нибудь Не надо. Я не могу... Сажай. У меня двигателя нет. Ну. Когда как хочешь. Хотя получишь этот... какой опыт. Опыт говно. О! А О! -а -а -а -а! Сбил! Байк. Ты, ты, ты делаешь, <сорвен> <ты> рынга. <сорвен> Я на тебя пожалуюсь. Yeah. Все спокойно, падаю. Уху, меня чуть не влетел. О, О я. так я, я не могу скинуть скорость. Что за, ой, мы друг другу крылышки. Уху, а вс. Я что, он, и... я... он меня ладно. поджег? Ну ладно. Мастер, как это, как дела? Вс нормально, падаю. Падание, падание и что дальше? Женек! Я тебя бомбой. Не сбил. О, Отойди. Все. я без тебя справился. Уйди! Бын да! Бог несчастье, покажает тебе за такие вещи. Да что, что Ух, ты покарал! покорал. Бил, Все. Никто не смеет у меня красть фраги. Тут может быть только один бог. Повысилось до двух. Да, это я. Ты дурак? Нет. Ты дурак? Мы летали на втором. Не волнуйся. Ты в я вообще мне как семечку щелкают, просто с нескольких выстрелов. Да, ну блин, я только самолет купил, даже золото потратил. Я учусь, орлята учатся летать. Ты понимаешь? Я червяк. Плохо. А рожденный ползать? Нет, ну давай, давай на гусеницах поползаем. Боюсь, что я и есть гусеница. Тем более. Они заходят, БФ. Да, да, вижу, вижу, вижу. что делать. Я тебя прикрываю, сбил? Молодец. О, я чуть не влетел. Прикрывай меня, на меня лети. На меня летят тоже? БФ, я видел, я видел это красивое зрелище. О, ты видел? да я видел нет ничего не видел. на а меня, меня стурили бьют на меня два самолета сошли. я вижу не делал. крутись по одиночке тогда уничтожаю их не могу, я, я не сбил нет, не крыль, своим, да лети, я тем, не своим лети своим лети своим лети блин ё-моё Ё-моё! Ё-моё! Ё-моё! Четыре! Три! Два! Один! Пей! Куда ты летишь? Я? Под... Подсосал. Подсосал, зараза. А, я такой, не а мимо... рядом Жилёк, помоги такой... ты рядом! А, это по боку. Женёк, помоги ты рядом! Я не вижу тебя. На меня лети, вниз! А, заколок нет. Было, mm. Нет, uh -huh. не Ух, он это маневренный. Ваня! Сейчас что произошло? что произошло? Так, ну ты жив? Начнем нет! Я сейчас упаду Я, короче, над своего свалился случайно Молодец, я, короче, в сутки боя не заметил, я так Смотрю и замечаю его, когда у него почти врезался Ой Ой, я вбью А чё это оно так? Ну ладно, похуй Я сажусь Я, конечно, знал, что ты такой опасный чел, но не настолько Они своих опасен в первую очередь. Ты такие вещи не Я к 7Б тоже присоединился к этому челленджу. Он тоже фигню творит. Ты дебил! Идиотище! Я такой, ты где? Вот он я, вот она, вот она. Вот она. Вот она. такой, оп. <свист> не надо мне этого, не надо мне это! Худот, ну, ты понимаешь, вкусная такая. <свист> да ладно тебе, красиво же. <свист> О, хорошо. <Вот> <свист> А, вот, это он тебя, это <свист> О, да. о! Жопа! Жопа мне! Мне тоже вон. О, Это было красиво! Был тобой, как -то, как -то. А, вот он, вижу. Ладно, я бомбу сброшу, они мне нафиг не нужны. Так красиво шпы... так летят. Фикалист. Раки, блин. <свист> <свист> <свист> это он про нас? <свист> <свист> это он вообще. А это было прям эпично. Я, я, я такого не планировал, но получился эпично. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините, зачем это все нужно? Всем спасибо, всем пока. Удачи.